добрый день дорогие друзья и снова с вами куликова анастасия сегодня мы с вами будем делать прописку гроздьев и масляными красками Итак, начинаем мы с очистки подноса а именно замалевка который уже давно высох от лишних широковатостей, которые будут неудобны для будущей росписи берем лезвие и очищаем только не царапая смахиваем остатки краски с подноса, Потом берем ватный диск, промасливаем его подсолнечным либо льняным маслом и аккуратненько, так чтобы не было много влаги, пропитываем наш рисунок. Далее мы готовы к тенежке. Берем самую крупную кисть, а именно восьмерка либо девятка. И начинаем плавными движениями, обязательно предварительно выправив кисть. Стараемся масляную краску именно в масле льняном подсолнечном обравлять без растворителя. И мягкими движениями наносим краску, расправляя ее на рисунке. Начинаем с какого-то основного цвета, одного в данном случае красного кроплака. После чего переходим к листьям, берем веридоновый оттенок. Намешиваем, все расправляем, размягчаем. Так, чтобы были переходы от цвета в цвет, плавные. От темного к светлому тоже. И далее мы готовы уже к прокладке этапу. Меняем кисть на пятерку, шестерку. Выправляем правильно ее, так, чтобы краска ложилась вверх где-то на середине и конце кисти. И обязательно, чтобы кисть была лопаткой. И начинаем с самых верхних, самых главных и видимых ягод. Они самые светлые и они самые полные. Чем дальше от, то есть чем ниже, соответственно, дальше сами ягоды, тем они более темные и неполные встречаются. Добавляем туда красного оттенка. Работаем над каждой ягодой, на каждой грозде, после чего мы готовы уже к этапу публиковки. Именно на ягодах, к листьям мы еще вернемся. Берем практически белый цвет, но мы его предварительно немножечко намешали с красным, так чтобы он Практически был белый. И меняем кисть на тройку, либо четверку. Также выправляем кисточку. И только самой верхней части ягодок подсветляем одним-двумя мазочками. И не забываем, конечно же, плавный переход делать от светлой к темной части ягоды. Но обратите внимание, подсветляем мы не все ягоды, а только полные. И чем ниже, тем меньше мы их подсветляем. То есть может быть либо полоска уже, либо светлый оттенок, более красноватый. Растушевали. После чего меняем оттенок на желтый. Также в желтый можно немножечко белого, еле-еле смешать. И получается у нас рефлекс. Рефлексом мы подсвечиваем ягоды снизу, в особенности те, которые в самой глубине, то есть в самом низу. Их подсвечиваем наиболее желтым оттенком, чтобы они корели издалека, но не пропадали. Подсвечиваем так каждую ягодку, даем рефлекс и обязательно также подтушевываем. Не забываем расправлять постоянно кисть так, чтобы краска была распределена равномерно и чтобы кисть была лопаткой. Выправление кисти занимает очень много времени, практически 30% всей работы, поэтому на это нужно особое внимание. Далее мы переходим к прокладке листьев. В принципе, поэтапность можно не нарушать, но в данном случае мне удобнее так. То есть все сделать прокладку и все сделать бликовку. Но так как всего два цвета, это зеленый и красный, я поэтапность немножечко организовала по-другому. Итак, в листьях важно выделять центр в прокладке и по краям обязательно к концу делаем так чтобы был плавный переход листа и наиболее светлая часть должна быть в центре листочка переходим к прокладке и меняем кисть уже на ту же четверку выделяем центр и выделяем прожилочки кстати обратите внимание я сделала листья разными оттенками даже на одной ветке и коричневые немножечко такие зеленоватые и синеватые оттенки присутствуют и это смотрится более живо и более красиво всегда после того как мы разобрались с листьями нам нужно разобраться со стебельками с веточками которые все это дело соединяет берем тонкую кисть которая у вас имеется либо с длинным ворсом либо более с коротким и скорее всего коричневато-зеленоватый оттеночек, в данном случае можно красного немного добавить, начинаем выделять, подводить ко всему, каждому листочку, к каждой ягодке, которая сверху лежит, маленькие веточки. Этой же кистью мы далее показываем черные и белые точки, которые оживят нашу композицию, белые это блики, которые отражают свет, освещения И черные, собственно говоря, это наши кончики ягодок. Работа с тонкой кистью на этом не заканчивается. Начинаем делать выправку листьев на концах. Подчеркивая концы тем самым. Это нужно для того, чтобы листья не пропадали можно делать разными цветами но мне больше нравится красный не чисто красный немножечко разбавленный например зеленым практически красный Завершает всю нашу композицию этап травка здесь вам поможет стоит потренироваться хохломской узор также тонкой кистью когда вы тоненько рисуете, прикладываете кисти, тоненько выводите. При этом все это должно получиться плавно. Эта обтравка служит для заполнения пустых пространств букета. Но он не должен сильно нагружать композицию. Он должен быть более темного оттенка. Скорее всего, коричневый, зеленым практически зеленый оттенок. Можно еще синего добавлять. Так, дорогие друзья, мы закончили на роспись нашего подноса рябина масляными красками. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. И также я начинаю проводить онлайн занятия и приглашаю вас на эти занятия. Если вам интересно, подпишите в комментариях, что вы хотите получить более подробную информацию. Либо в WhatsApp. WhatsApp можно найти на заставке, либо ниже в описании. Все, спасибо за внимание, до новых встреч!